Коллективы Курской государственной филармонии, оркестр русских народных инструментов имени Виктора Гридина и мужской вокальный ансамбль «Россы» поздравляют жителей города Курска и Курской области с, с Новым, Новым годом! годом! Мы желаем вам радости и счастья в Новом Году! Эх, о разгоне, колокольчик, хочет. Звезд, в Зады, басков, светов, разгоне колокольчик, хочет разгоне хочет. Э -э -э -э -э -э! хочет слез. хочет